Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я назову топ-3 техники, которые уже давно устарели при работе в Logic, и которые уже не актуальны, но люди до сих пор ими пытаются воспользоваться, сталкиваются с трудностями и задают мне вопросы или вопросы в нашем телеграм чате о том, как, собственно, эти трудности решить. Но все очень просто, и я как раз постараюсь вот эти вот три техники э, развенчать, скажем так, в этом видео и переубедить людей все-таки использовать уже более современные другие подходы. Я использую версию Logic 10.7.5, но все, что я скажу, уже актуально Точно несколько лет, и если вы до сих пор присоединитесь на версии 10.5, вам это также будет актуально. Ну что ж, давайте сразу перейдем к нашим этим трем пунктам. Мы начнем с первого, который называется разделение MIDI-нот э, по нотам, э, ну точнее миди по нотам для поканальной обработки. То есть все мы знаем, я сам этим пользовался еще лет, наверное, 12 назад, когда работал в Cubase, когда мы имеем дело с э, MIDI-барабанами, Барабан установкой, вот как здесь. У нас есть одна дорожка с обработкой, но мы хотим, например, как-то обработать отдельно хай хеты бочки, снейры, тарелки, чтобы у нас все это было. И ну, у тех, кто, опять же говорю, привык к старому способу работы, как это было вот 10-12 лет назад, все привыкли к тому, что просто такие дорожки разделяются по мединотам. У тебя на каждой дорожке получается своя мединота, и свой звук генерируется с этой дорожки. И ты просто обрабатываешь, и у тебя получаются как бы мультиканальные барабаны, как они должны быть. Но в лоджике все работает по-другому, в принципе. И всегда, кстати, работало. Но сейчас вот я решил об этом э, рассказать. И, в принципе этот подход не всегда верный, особенно касаемо современных, более сложных, э, насыщенных инструментов, где не только просто ноты отвечают за то, как играет инструменты, как играть вот в данном случае живой барабанщик, но также и совокупность но. То есть если вы, например, создадите независимых пять установок, с одной будет звучать только снейр, с другой бочка, с третьей только хэт, это не будет создавать живой игры, потому что вот эти движки современных инструментов, которые создают, например, живые барабанные установки, они созданы таким образом, что они анализируют всю игру по всем элементам, то есть весь MIDI, и представляют, как бы это мог бы сыграть живой барабанщик. Поэтому хай-хэт может где-то, в определенных ударах там бочки или снейра быть чуть по-другому акцентирован хотя он внешне может выглядеть абсолютно таким же ударом то есть там чуть велосипед отличаться но все равно призвук и воспроизводимый сэмпл э, записанный да хай-хай может быть другим чем тот который вы бы просто на отдельной дорожке бы прописали где нету ни снейра, ни бочки поэтому разделять меди ноты это вот даже вот с этой точки зрения уже неграмотно в современном мире. Но, допустим, давайте мы попробуем все-таки разделить. Благо, в лоджике есть такая команда. То есть мы можем кликнуть по региону и нажать Convert. И здесь есть как раз вот разделить по нотч, то есть по высоте нот как раз то, что нам и нужно. Вот мы разделяем. И что у нас происходит? Да, у нас действительно создаются отдельные дорожки с разными пичами. Здесь у нас мы видим крэш, здесь у нас видим другой... Э, нет, здесь у нас, получается, хай том. Э, тут у нас идет, получается, мид том. Дальше тут у нас идет хай хед, э, Ну, соответственно, снейр и бочка. Ну, то есть все, все элементы у нас присутствуют. Но, опять же, когда заходит речь о том, чтобы обработать вручную вот это все то опять же не получается потому что как мы видим трек один и тот же то есть вот видите у нас я меняю настройки для одного меняются у всех и э, опять же люди которые только-только перешли в лоджик сразу задать вопрос а как почему они у меня слинкованы а что делать как их разлинковать на самом деле разлинковать нельзя потому что это и есть один и тот же трек он просто отображается в нескольких ипостасях своих Просто, чтобы было удобно располагать регионы. Для чего это нужно, спросите вы. Ну, иногда действительно бывает полезно иметь перед глазами там отдельную партию бочки, отдельную снейра. Но опять же, повторюсь, это не исключает того, что я выше назвал, что инструмент работает как единое целое. То есть это недаром один и тот же инструмент, что даже в таком отображении это то же самое, что у нас было в одном регионе. Мы как бы просто регион разложили на э, несколько подрегионов, которые каждый отвечает за свою мединоту Вот и все. Но это не разные инструменты, это не разные дорожки это один и тот же плагин висит на них на всех то есть это все то же самое одни и те же настройки и ничего не меняется меняется только визуальное отображение вот здесь в главном окне то есть мы можем да я могу взять и в какой-то момент просто скопировать только бочку например и хай-хэт Допустим, то есть да, в таким вот, опять же, таком классическом режиме работы, когда мы собираем вот из кусочков, да, как из кубиков нашу аранжировку, может быть этот прием будет удобный, да? Но опять же, это не имеет ничего общего к той проблеме, что мы хотим а, обработать отдельно снейр, отдельно бочку и так далее. То есть, здесь это не получится. Поэтому давайте мы сейчас откатимся назад. Как это делается в Logic, если вы вот хотите э, именно обрабатывать независимо разные каналы на одной и той же установке? Для этого в Logic есть режим э, каждого инструмента мульти аутпут То есть у нас вот есть драмки дизайнера. Сейчас он загружен в режиме стерео. Если я выберу мульти аутпут и зайду в микшер, у нас в микшере появляется вот такой значок: плюс: я могу создать дополнительные дорожки для. Наших групп инструментов. То есть, вот, у меня есть дорожка с киком, дорожка со снейром, дорожка с томами, и дорожка с хай-хед перкуссий. Соответственно, у сторонних э, инструментов, у сторонних от сторонних производителей там Adisi драмс или Easy драмер все то же самое. То есть, точно так же это делается, загружается мультиканальная версия. Внутри плагина назначаются на каждый выход свои дорожки. То есть, как правило, там в Easy есть встроенный микшер, и там вот в этом микшере можно назначить на вот эти вот выходы: 3, 4, 5, 6, 7, 8 нужные э, инструменты но хотя там это уже все автоматически делается в последних обновления вот и соответственно вы можете вот теперь солировать то есть и слушать реально бочку и и обрабатывать если вы хотите чтобы вот эти дорожки появились также в окне всегда можно выделить их здесь в микшере нажать control-click и выбрать create track и вот они появились здесь и вот теперь как мы видим это уже независимые дорожки но опять же Сразу так оговорюсь, как особенность дорожки, точнее, инструмента, драмкит, тут не очень это удобно реализовано, потому что здесь сохранены вот такие некие группы, все Томы, вся хай и перкуссия идет вместе. То есть, это не очень удобно. Поэтому именно с точки зрения работы вот с этим инструментом, я рекомендую все-таки использовать не мульти-аутпут-версию вот здесь, да, то есть вернемся сейчас в стерео, а все-таки в переключение Producers Kids. Это такая специальная настройка а, в Logic. То есть вот у нас есть драм-кит наш с so, Southern California. Но мы можем ее же найти в режиме плюс. Вот она. И вот теперь у нас это загрузилось как полноценный такой инструмент, где у нас каждый микрофон... Уже отдельно, то есть не просто элементы отдельно А еще каждый микрофон, который этот элемент снимает То есть как мы помним, помним живая барабанная установка У нас снимается э, с двумя микрофонами Которые у нас внутри бара барабанной бочки снаружи стоит Также у нас снейр с двумя микрофонами Снизу сверху снимается И тут много еще дополнительных функций Таких как рум микрофоны э, Проникновение микрофонов друг в друга И так далее То есть э, дополнительные перкуссии Все здесь можно настроить И все это э, очень удобно сводится Как будто это прям реально полно. Профессиональный мультитрек Записанный на студии э, живых барабанов То есть если мы говорим про обработку То это работает так И Медин также остается у нас одним таким целым Но при этом При этом мы можем все слышать независимо и, естественно, обрабатывать. То есть это был первый миф, который, вот, я надеюсь, мне удалось размечать. Точнее, не миф, а уже устаревшую технику, которая, ну, давно пора от нее отказываться. В лоджике она, ну, так как все привыкли вот раньше, не работает. То есть вот я вам показал решение. Давайте переходим к пункту второму.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 сталкиваются. И это было реально актуальный вопрос до прошлого года. Это как записывать на разные дорожки с разных MIDI устройств. Вот я покажу пример. У меня есть... Э Два MIDI-устройства сейчас подключены Для тех, кто не знает, это можно настроить в Settings MIDI. Здесь есть закладка Inputs, и мы можем посмотреть, какие у нас в принципе MIDI-устройства подключены к системе, и нужные отключить или, или включить. То есть вот у меня моя MIDI-клавиатура, она отображается как четыре вот таких устройства, это по сути одна MIDI-клавиатура. И еще у меня дополнительно есть внешний синтезатор э, GX8P, который у меня сейчас тоже я его включил на прием MIDI-сообщений. То есть если я сейчас включу, например, свой бас, я могу играть как на MIDI-клавиатуре, вот сейчас я играю. Также я могу и сыграть на вот этом своем синтезаторе. То есть я сейчас играл на двух инструментах. И э, что делать, если, я, например, вот ко мне приходит э, друг, и мы хотим одновременно в сессии поиграть на инструментах. То есть, например, я хочу играть за бас, э, а друг хочет поиграть при электрофано. Вот, я, ну, должен поставить, естественно, готовность к записи на обоих элементах, и мы должны начать играть, да, то есть он на своем инструменте, я на другом. Но, к сожалению, сейчас это не получится сделать, потому что тут я сейчас играю, например, на своей MIDI-клариатуре. Видим, что у меня воспроизводятся оба, обе дорожки. То же самое, например, друг подходит к синтезатору. И играть также и на моем инструменте, и на своем. То есть это, естественно, неудобно. Раньше открывали MIDI-Environment, Command-0 мы нажимаем. Вот такое старое меню, даже со старыми а, отображениями а, каналов. И здесь настраивали, то есть заходили там в закладку а, MIDI-инструментов, и настраивали, как у нас, или All Objects, здесь настраивали, как у нас взаимодействуют наши MIDI-девайсы с собственно, нашими дорожками и так далее. Во-первых, вот Click and Ports, то есть здесь можно было переназначить откуда, куда идет, то есть можно было выбрать э с какого медиа-устройства на какую дорожку все должно идти. Это, ну, естественно, это очень неудобно, это настраивалось для каждого проекта, и, ну, это... Правда, была прям морок, то есть, это прям такое, можно сказать, подкапотное программирование работы проекта, которое ну обычному пользователю точно не нужно. Это может каких-то гиков, кто хочет какие-то очень сложные а, там посылать MIDI-сообщения из одного устройства в другое. Это еще может быть интересно. Но и то на самом деле редко кто сейчас этим пользуется. То есть, это уже такая устаревшая история, опять же, для прям прошаренных людей, кто прям знает, для чего он все заходит. Но для такой простой задачи сейчас благодаря обновлению 10.7, которое вышло уже больше года назад, появилась возможность наконец-то назначать на каждую дорожку свой MIDI-порт. Да, кстати, еще второй вариант был разделять по каналам, то есть на одной дорожке выделяем, мы выбираем первый канал MIDI. А на второй, допустим, второй канал и на соответствующих миди-клавиатурах, то есть, например, на моей главной миди-клавиатуре я бы в настройках самой клавиатуры указал бы, что она выдает сообщение только по первому каналу, а на синтезаторе на другом я бы указал, что второй. То есть это тоже был выход, с которым раньше... Обходились, но это тоже было не всегда удобно, потому что для каждой дорожки это нужно было настраивать и так далее. И для каждого девайса. То есть нужно было лезть еще в настройки самих устройств, миди-клавиатуры, там все что-то менять, копаться. И, и, то есть тоже не всегда удобно. Теперь у нас появился пункт MIDI-порт, и по умолчанию, как правило, он стоит all. Поэтому у нас сейчас звучали оба инструмента, когда я играл на обоих устройствах. Но теперь я могу выбрать: теперь бас у меня идет только с синтезатора, а. Электрофано у меня идет, соответственно, с миди-клавиатуры. И вот теперь смотрите, я ставлю обе готовность к записи, играю на MIDI-клавиатуре. Вот, у меня звучит только электрофано, а когда играю на, на синтезаторе, и, соответственно, теперь это стало делать очень легко. То есть еще раз напомню, MIDI порт проверьте в настройках, про этих с MIDI, какие у вас порты вообще отображаются и какие стоит оставить, какие можно отключить. Я не все оставляю, потому что, ну, иногда прям в списке можно запутаться и не всем я пользуюсь. На самом деле и даже синтезатором я не пользуюсь. Это я сейчас чисто для демонстрации включил. Поэтому э, можно использовать, соответственно, разный набор MIDI портов и ими пользоваться для э, джемов, например, с вашими друзьями или там для записи с разных инструментов и так далее. То есть это очень удобно. Это, кстати, также может подойти, если у вас есть MIDI-барабанная установка, вы хотите, чтобы барабанщик играл только барабанами, и его MIDI-данные не попадали, например, на электрофоно или еще на какие-то другие инструменты, да, которые не должны с барабанами никак взаимодействовать. То есть, опять же, благодаря Logic 10.7 эта функция стала актуальна. Те, у кого более старая версия, к сожалению, придется мучиться, потому что вот этой вкладки midi импорт ее просто нет. То есть либо вот как вариант через MIDI-ченнелы, как я сказал, либо... Вот лезть в midi энварьмент но я бы этого не советовал. Конечно, все-таки такие вещи Apple и подталкивает. Э, за счет таких вещей подталкивает нас всех обновляться и переходить на новые железы операционной системы и Logic. Ну и давайте двинемся к последней нашей, э, последнему нашему пункту. Это работа с one-shot сэмплами. Я Сейчас просто покажу один из таких тоже классических приемов. Ну, на самом деле многим так удобно работать, я ничего против этого не имею. А, то есть, допустим, мы, если хотим собрать какой то грув, то мы здесь делаем, например, бочки, да, там закидываем, а, ну, допустим, делаем там как-то так. Там бочка, потом возвращаемся, допустим, также снейры какие-нибудь берем. Ну, что-то, допустим, такое. Ну, думаю, идея понятна. То есть, таким образом собираются из ваншот у таких ударов отдельные биты. Но в чем такая проблема? Если мы захотим поменять звук, то есть, вот я захочу обновить вот эти все бочки, э это станет ну, большой проблемой. То есть, э в лоджике нет такой функции, что заменить вот этот звук на какой-то другой. То есть он все равно воспринимается как уже отдельный файл, и его полностью заменить на всей дорожке так не получится э, с средствами лоджек. Потому что я знаю, что в FL Studio такая функция есть. Здесь такой нету вот так, так быстро это сделать. То есть это можно, конечно, заморочиться, зайти в папку проекта э, и там просто заменить сэмпл на новый, но это, сами понимаете, это вообще далеко не подходящий вариант для большинства, потому что это... Ну, нужно, например, сэмпл менять быстро, на лету, и это неудобно. Поэтому я рекомендую вот все-таки вот таким методом собирания грувы из вот таких ваншотов, как аудиорегионов, не, э, не использовать его, этот метод, потому что он, ну, тоже, можно сказать, устарел, а использовать, опять же, появившийся в обновлении 10.5, Quick Sampler, который, собственно, для этого и был создан, э, для таких вот быстрых работ с ваншот-сэмплами э, в том числе, или с лупами и давайте попробуем как это можно теперь сделать более быстро э, допустим опять вернемся к бочкам я просто перетаскиваю вот сюда на пустое место и здесь выбираю э, quick ну например Original. Про койко-сэмплер я уже подробно рассказывал в об обзоре обновления 10.5 на канале, тоже посмотрите, и еще более подробнее рассказал в пятой части продвинутого курса по Logic Pro, поэтому тоже переходите, ссылки будут в описании, если вам интересно, там более подробно. Но суть тот в том, что это быстрый сэмплер, которым мы просто можем нарисовать наш, э, э, нашу миди-партию, то есть вот у меня rootkit, c3, я могу здесь все, что мне нужно какой-то бит вот допустим включить сразу луп на это это гораздо удобнее чем работать с ваншот сэмплами их расставлять и так далее и при этом я могу здесь управлять этим сэмплами могу его тюнить я могу ему делать фейды я могу его как-то видоизменять здесь есть стройный фильтр то есть можно сразу фильтровать какие-то частоты То есть очень удобно, очень много полезных функций, и, конечно же, всегда можно взять и заменить сэмпл. То есть можно э, взять и заменить его здесь, э, можно загрузить новый, то есть можно выбрать, да, какой, какой загрузить, или можно сюда просто в окно перетянуть новый сэмпл. И все, то есть вот я выбрал новый сэмпл. Кстати, здесь можно переключаться между старым и новым. То есть можно сразу группу сэмплов закинуть сюда и здесь между ними переключаться. То есть вот у меня сейчас новый. И быстро могу переключиться на старый. То есть таким образом гораздо проще с этим работать. И так можно с, каждым, с каждой дорожкой, со снейром, с хай и можно очень быстро между ними переключаться, добавлять новые. то есть вы уже собрали грув, добавили бас, и понимаете, что бочка не прокачивает. И вместо того, чтобы вот, заменять все ваши ваншоты на дорожке, гораздо проще просто зайти в квик и сюда закинуть новый сэмпл. Ну, кстати, по поводу квик и его полезных каких-то таких вот практических фишек, я, скорее всего, запишу отдельное видео на этом канале потому что тоже по нему много вопросов у людей возникает потому что инструмент очень привлекательный довольно классный но может поначалу немножко отпугивать таким обилием функций но все на самом деле очень легко я про него наверное еще чуть-чуть там пару фишек таких поделюсь запишу отдельно ну что ж, на сегодня это был весь наш топ таких устаревших техник обязательно напишите в комментариях чем вы пользовались и что узнали нового из этого ролика может быть у вас еще есть какие-то ваши личные пункты которые как вам кажется уже устарели и вы нашли новый способ то есть обязательно пишите делитесь пишите мне всегда я всегда на связи отвечу на ваши вопросы по лоджику самые интересные вот возьму вот такие видео как основу и, конечно же, подключайтесь к нашему телеграм-чату, чтобы мы там также продолжали обмениваться опытом. Нас там уже почти, уже движемся к 2000 человек. Так что подключайтесь, чат активный, все ребята толковые, друг другу помогаем. Надеюсь, вам там понравится, если вы еще не там, обязательно «Welcome». И подписывайтесь, конечно же, на канал Logic Pro Help, потому что здесь у нас постоянно выходят интересные ролики. Будут выходить их, будет еще больше, начиная особенно со следующего года. Так что готовьтесь, будет много чего интересного. Оставайтесь на связи, жмите колокольчик. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве, увидимся в следующих видео. Всем пока!